Как должна выглядеть группа ВКонтакте, а, если о продукте и компании много писать не стоит, а в бизнесе я пока ничего не умею и не знаю, а чем заполнять контент группы и указывать ли компанию название и описание группы. Начну с конца. Название и описание компании в группе не надо указывать. То есть, если вы сразу же должны принять для себя такое решение, вы будете развивать себя как личность. Неужели вы пришли в свою компанию и вы слепо верите, как я когда-то, что вы до пенсии, до самой смерти будете в этой компании? В это верить глупо, потому что может быть разные причины. Вам рано или поздно не понравится ваш спонсор. Вам может не понравиться изменение в вашей компании, изменение в маркетинг-плане, изменение в продукцию, в качестве, которое будет спускаться ниже. Третье, компания рано или поздно может закрыться, хоть она может даже 10 лет быть на рынке, но компания не ваша и вы влиять на это не можете. Если вы только не топ-лидер, не входите в лидерский состав и также не участвуете в судьбе вашей компании, потому что все-таки за вами идут сотни тысяч человек. И вы всегда должны настроены на то, что вы продвигаете свою личность, свою экспертность. И глупо тогда продвигать свою компанию, э, нужно продвигать себя и потом только, когда вы будете общаться с человеком, выводить его, например, на продающую консультацию, которым я буду обучать вот, последовательным шагам на интенсиве, э, тогда уже говорить о том, где вы и почему для вас эта компания самая оптимальная и самая нужная. Вот. И поэтому вы прописываете только свою экспертность. Возможно, какую-то тематику для своей целевой аудитории выбираете, которую вы думаете будет полезно, и так называете свою группу. Бизнес по-женски, там, знаете, бизнес в чулках, там, бизнес... На на каблуках да то есть придумайте что-нибудь интересное да, для того чтобы за вами начали наблюдать исходя из интереса свой, своей целевой аудиторию и э, так позиционируйте свою группу и как, э, как должна выглядеть группа вконтакте если о продукте о компании много писать не стоит вообще не стоит о продукте о компании писать то есть э, вот просто перейдите ко мне в группу виктор Бандалет, на счастливик придите в мой профиль и попробуйте найти хоть одну информацию, чем я занимаюсь. В последнее время ко мне сыпятся десятки вопросов, в какой я компании. И только тогда я даю информацию. Только тогда. Ребята, вы просто вот наблюдайте за собой, как вы действуете, исходя из интересов. Да? То есть, вот многие за мной наблюдают и многие интересуются. А блин, а где Виктор развиваться? Это интересно. Может за ним пойти и так далее. Но нигде нет информации. И тогда человек спрашивает. И тут я вижу что человек заинтересован что магнит маркетинг привлекательный маркетинг который я продвигаюсь он работает значит в этом направлении нужно двигаться и я потом скидываю человеку определенную серию видео в котором если человека цепляет то что там рассказывает, значит мы можем работать дальше мне не нужно объяснять человеку почему вот так то правильно вот так то неправильно если человека не цепануло и его больше волнует, а что там в компании, потому что, ну, действительно, даже в промо-роликах могут не полностью передать вся, вся та суть, которая есть на самом деле в компании. Но в первую очередь человеку нужно понять, что ему нужно двигаться за вами. А второе, это только компания. Вот и все. То есть, если вы видите в человеке преимущество, да, то есть, и если вы видите в себе силу, вам не нужно париться, как человек отнесется к вашей компании. Я, например, не парюсь. Я скидываю человеку информацию, если ему как-то не цепануло, ему важно э, какое то чтобы он увидел золотую кнопку в промо-роликах моей компании, но ну, это его проблема. То есть я готов его научить. У меня все есть возможность для того, чтобы человек любой стал успешным. И компания моя позволяет это сделать, потому что маркетинг-план очень хороший, особенно для тех, кто хочет развиваться в интернет-бизнесе. И также вы должны себя позиционировать со своими компаниями. Со своей личностью вы должны сознать себе цену, цену своему бизнесу и не тратить попросту время на тех, кто не может быть заинтересован в вас как личности, а в компании тем более, да? И а... чем заполнять контент группы, чем, чем заполнять, что писать в этих группах? Я уже об этом говорил, то есть, ребят, если вы пока не эксперт, пока вы не готовы создавать, собственно, личный контент, окей. Перед вами ресурсов, вот посмотрите вокруг, чем вы пользуетесь, какие тренинги проходите, какие книги читаете. И если вы понимаете, что это важно и интересно для вашей целевой аудитории, вот и Эльвира появилась в прямом эфире. Пишите в своих группах, читайте книги, находите в книгах столько инсайтов. Пускай это бесплатно пускай вы думаете что это не полезно, но это контент, это очень ценный контент. Читаете и в каждой главе абсолютно можно выхватить часть чего-то, чтобы создать свой пост. Прикрепляйте свои фотографии, если это если в личном профиле. Если в группе, то делайте красивую картинку. Я, например, пользуюсь canva.com, либо canva.ru, да, то есть очень крутой онлайн ресурс, на котором можно делать дизайн Фотографии, дизайн, картинок. Делайте пост, закреплять красивой картинкой. И обязательно призыв к действию. Понравился пост, ставьте лайк. Считайте ценным этой информацией. Перекиньте себе на стену, чтобы его не потерять. Все, обязательно призыв к действию, если вы хотите, чтобы ваши посты набирали вирусностью. Да? И также тренинг проходит. Вот многие, например, кстати, наблюдая за своими участниками 10-дневного лагеря, онлайн-рекрутингу, и те ребята, которые записались в группу дополнительную по Чемпионату мира по бизнесу, я так периодически захожу к ним на стену, потому что они скидывают э, то, что они пишут, чтобы поддержали. Захожу, и там прям, вот знаете, прямым текстом все, что я рассказывал на своем тренинге. Я их не виню, они правильно поступают, там, кто-то посм посмотрел мое видео о четырех личностях, которые, три личности, которых нужно избегать в бизнесе, и четвертую, которую нужно привлекать, вижу пост. То есть вот расписан полностью пост именно о, о том, о чем я записал э, видео. Либо целевой аудитории, либо э, когда я проводил утренний мотивационный э, эфир по вопросу от Брайана Трейси, да, что бы вы выбрали, 10 миллионов долларов, либо настоящую любовь. И тоже вижу этот пост. То есть молодцы ребята, хватает на УЗ и сразу же посят ценный контент. И знаете, что самое удивительное? В информации нет проблемы. И вот, вот если вы начнете не стесняться эту информацию давать в окружение, вы, во-первых, сами лучше будете ее усваивать, и люди начнутся сами интересоваться, чем же вы таким интересом занимаетесь. И к моей радости уже у нескольких людей, которые прошли 10-дневный лагерь, бесплатный лагерь, и кто начал придерживаться моим рекомендациям у этих людей, просто люди сами начали интересоваться, чем же они таким занимаются. И мы еще ничего толком конкретного не сделали. Я просто в предвкушении и чувствую, что же будет с многими людьми, те, кто пройдут интенсив, а в особенности те, кто записался в коуч-группу. Ребят, кстати, подумайте, если вы... Хотите полностью прокачаться, то вам необходимо быть в коуч-группе, где мы четыре недели прям будем работать лично друг с другом, над вашим бизнесом, прям ковыряться в ваших постах, в ваших действиях, корректировать их, и тогда результат точно не заставить себя ждать.